Этой зимой незнакомые актеры в неизвестных шоу, на каналах, о которых вы точно не слышали. Сперва женатик на Giga Audience Prime Plus. А также Врага друг на Gold Star. Болтливые младенцы на Blitz Kids и снэпчатеры на Perspire. Кто это смотрит, возможно, никто. Превратите ваш офисный кулер в современную Вавилонскую башню. Женатик! Врага друг Обезьянки! Вы заметили, что я сидела на диете последние пару недель? Ааа, черт! Это значит, мы ждем гостей. Я возьму на себя все приготовления от тебя нужно только съездить в магазин за салфетками если это все еще захвати вина для взрослых это я могу и раздвинь стол в гостиной Блин. главное не пей при этом и бога ради не срывайся на криса хочешь зарабатывать от 10 тысяч рублей в неделю прямо сейчас появилась крутая возможность для этого не нужны огромные инвестиции достаточно иметь на карте всего 1 рубль переходи по ссылке в описании моего видео на сайт game sport bet Регистрируйся за 1 рубль и ты получишь пошаговый план действий. Сайт имеет лицензию и дает гарантию на плюсовой результат. Тысячи людей из России и СНГ зарабатывают с Gamesport Bet. Акция за 1 рубль действует только по моей ссылке. Кажется, одна страна застряла. Да что ты говоришь? Может, не стоит так налегать на фляжку? Эта фляжка — единственная вещь, которая не дает мне тебя отмутузить. Он застрял с моей стороны. Я знаю, что он застрял. Все видят, что он застрял. Я не уверен, что это... Что? В чем ты не уверен? Крис, похоже, стол застрял. Неужели? Небо голубое, сказал главный свидетель. Мне тоже не нравится благодарение. Сестра Бони замужем за ужасным показушником. Венделл? Джозеф. Просто Джо, я думаю, ты знаешь. Прошлый день благодарения я провел с моими нудувными куклами. Мы можем заниматься не только сексом. Я заварю кофе. Джанет, кофе. Карло, кофе. Папа, кофе? Так жаль, что мы не завели больше детей. Иногда я завидую парням в СИЗО. У них будет казенный обед с индейкой, им не придется приглашать родственников. А черные попадают в СИЗО? Нет, сразу в тюрьму. Мы совершим маленькое преступление и попадем в СИЗО на пару дней. Это сумасшествие. Питер, ты спятил. Пора воспользоваться хаосом на верхушке и взять на себя лидерство в этой компании, друзья. Парни, а что, если мы поедем в Вермонт? Я выбираю вариант Питера. Лучший способ, чтобы нас арестовали, это воровать посылки перед скрытой камерой. Криповатый толстяк трет промежность с садовым гномом. Я забыл украсть посылку. Свонсон! Полицейский надзиратель Чалмерс. Мой брат заведует школами в Спрингфилде. Наши родители развелись, когда мы были детьми, и меня воспитывала наша мать. А вы четверо под арестом. СИЗО Куахуга. Что происходит? Вы думаете, вам первым пришла эта идея? СИЗО уже переполнен отцами, отлынивающими от благодарения. Вы думаете о том же, о чем я? Смешная тюремная фотосессия. Тюремное благодарение 2019. А а мои друзья придут? Нет, они все звонят адвокатам. Вы потратили свой единственный звонок на этого фотографа. Посмотрим, кто больше повеселится на выходных. Может, нам стоит найти в этом хорошие стороны? Как те парни, смотрите, они играют в чехарду, но никто не прыгает. А тот, кто сзади, слишком низко сидит. Кто учил их играть? Что, если кто-то узнает, что ты коп? Я мастер маскировки. Ты ни под кого не сможешь замаскироваться. Ты уверен, папа? Я много раз видел, как Крис стоит. Да ладно. Крис, у меня два билета на сокс. Ну-ка, Тогда сиди, Крис. Я могу взять вальдала Шурина Джо. Кристофер? Просто Крис. Я думаю, ты знаешь. Комната для супружеских визитов занята. Ногами достанешь? Стюи, почему ты оделся как Элтор Джон из 1976-го? Стараюсь выглядеть незаметно. Я вроде как, ну, встречаюсь с четырьмя заключенными. Стюи, не забудь. Завтра мы встречаемся с диджеем. Конечно, Клинт, никогда не слышал, что Калпен пишет Кену в калифорнийскую тюрьму. Где я мог услышать о друге Кал в калифорнийской тюрьме? Из этой песни. Когда захочу, я ручку схвачу и письмо напишу своему корешу. Посадистый дебил, он двух женщин убил. Это для кого было? Ты Тут сидит Фил Спектр. Малыш, я знаю, как раскрутить талант и как стрелять официанткам в рот. И у тебя талант. Мы запишем пластинку. Пластинки вышли из моды. Малыш застрелен в рот. Так, так, так. Три так — это плохой знак. Что бы ни случилось, не позволяйте втянуть себя в драку дворовыми насмешками. Чёрт, я надеялся, что будет курица. Никто. Не называет меня курицей. Питер, нет! Вот черт, передний зуб выпал. Надеюсь, в тюремном альбоме я буду выглядеть как милый детсадовец. Питер Гриффин. Дикий пес. В следующий раз я буду требовать в кавычках верхние нары. Лол, с любовью, Пит. Нам сидеть еще три дня, мы не переживем и трех минут. Потому что у вас нет банды, чтобы вас кашевать. Я уже был в банде. Она называется «Республиканская партия». Наш друг любит политические шутки. Великолепная идея! Давайте отпразднуем претенциозно, дегустируя тюремное вино. Так, я чувствую нотки. Эм. Да, фекалий. Что за банда? Мы не копы. Мы все точно не копы. Ты теперь Карим Абдулджабливленд? Я Карим Абдулджабливленд. Ты знаешь, что мусульманам нельзя выпивать? Я Кливленд Ураган Картер. Я ВМС-13. Что? Как? Просто я сказал, что я локо. Локо. локо. У меня татуировка слезы на щеке. Где? Не вижу. На другой щеке. Питер, это прилипшая арбузная семечка. Локо? Нет. Там разве не твой ребенок? Посетители. Должно быть весело, жизнеутверждающе. А танцевать мы будем под песню «Тейлор Свифт. Ты принадлежишь мне». Мы с некопами смотрим «Крепкий орешек» и не комментируем правдоподобность полицейской работы. Мог ли Джон МакЛейн предотвратить гигантское ограбление вне его юрисдикции, при этом не заполнив ни одной бумаги? А я получил диплом юриста. Теперь я Кливленд, Джей, Роман, Джей, Израиль, и отныне я ношу бордовые костюмы. Двигайте, уже обудши. В смысле, обед, извините, я сегодня первый день. Похоже, тебе не помешал бы друг. Мы ищем новых людей. Держу пари, ты вольешься. Так как ты белый новичок в тюрьме, тебе придется заколоть черного новичка. О, так вы из тех. О, у меня идея. Я смотрел один фильм, там был мужик в тюрьме, и он хотел впечатлить других заключенных. И знаете, что он сделал? Он съел семь яиц. Так что принесите мне 7, ну или другое разумное число яиц. Питер, я знаю, что там было 50 яиц. А, ты киноман. До всего этого я учился в Южно-Калифорнийском университете на режиссера, если можно это так назвать. Ты думаешь, что учишься как снимать, но на деле учишься политике. Да уж, теперь все о политике. Мы подумали, будет весело начать с игры вслепую Я люблю только игры с палками Остров Гиллигана Это шоу Эни тащество. Нет, это по ящику Пуаро? Это про бельгийского детектива на PBS, мы обожаем его Чем человек потерпели крушение Там профессор и миллионер и актер Пуаро? Нет, мы уже сказали, что не Пуаро За главного персонажа играет Боб Дэнвер Его имя Дэвид Суша кто это? Да, Поздаётся мне, он что это Поро. Это не Пуаро! Боже, да пропусти уже! Пропустить. Не забывай, это он спойлерил тебе школу рока. Я не знал, что Нет, это ты войдет, ты у войдет у него в привычку. Прости, Питер, моя банда сказала, что я нереальный лок, пока не порну кого-нибудь, а ты тут единственный, кто не в банде, так что... Прости, Куагмир, как не коп, я должен зарезать Латинуса и спихнуть это на а? Никто не заставлял меня это делать, просто я устал от твоего скрытого расизма. Гляньте на нас. Have... О, подождите. Oh, well, Никто не порнул Кливленда. Ah, Что все мы делаем? Деремся we're... друг с другом, пока Брукс на свободе? We're... Привыкает we're... к новому миру? Брукс повесился. О, небеса! Я подвел свою семью, особенно жену. Хотелось бы, чтобы она была здесь, тогда я смог бы извиниться. Я тут, Питер. Не сейчас, тюремный травестей, который говорит голосом моей жены, чтобы меня ублажать. Я думал, вы дома отмечаете благодарение с семьей. Криса поймали, когда он подглядывал, как писает кузина Кэти, так что праздник у конец. Я хотел быть пойманным. В этом. в этом вся прелесть. Привет, Питер. Это твоя подружка. Не сейчас, тюремный Лойс. Все кончено. А что же было в Венеции? Тоже, чем было и остальное, мечтой, в которую мы оба хотели верить. Но, Питер, ты тут до следующей недели. Уже нет. Привет, я начальник тюрьмы, а точно не свихнувшийся Зэк, который зарезал начальника и украл его одежду. По законам тюрьмы и любовной лодки, вы помирились. А это значит, что ты уходишь отсюда мудрее и счастливее. Я люблю тебя, Лойс. Я люблю тебя, Питер. Донна. Бонни. Надувная баба. О, да. Но не все так плохо. Я сделал для нашей машины номерной знак, там написано «пердак». Там слишком много букв для знака. Но я убрал «е» и «а» в середине. Поверь мне, люди поймут. ПРДК. Что такое ПРДК? Это сокращение, означает «передовик». Вы мне всю шутку испоганили. Поприветствуем новоиспеченных мистер и миссис Клинт Белстон. Эй! Hey! Ты hey! He был прав.